Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня я расскажу, как подключить X7 к компьютеру или ноутбуку. Нужно будет нажать кнопку Home и X одновременно. Джойстик перейдет в режим ожидания. Дальше на компьютере нужно будет нажать Bluetooth. Нужно будет кнопку нажать Bluetooth, чтобы он его нашел. Так как он у меня уже нашел, здесь появится геймпад клавиатура. Это означает, что джойстика будет работать в режиме D-Input. Для того, чтобы его игры распознавали как нормальное устройство, придется доставить еще одну программу. Она называется X-Out. Ссылочку в описании я, где ее брал, отправлю. Открываем, запуск запускаем от администратора. Ее нужно будет поднастроить. Вот. Здесь указываем, что есть контроллер наш, и его надо настроить. Соответственно, нажимаем кнопку, спускаем свет, настроить все. Нажимаем по очередности клавиши этой клавиши нет, соответственно нажимаем Enter регистрируем курки как только мы закончили можно будет потестить, посмотреть как работают э, все наши настройки работают ли отцентрованные ли кнопки откалиброванные курки и так далее, соответственно если мы все это сделали закрываем, сохраняем настройки и можем играть на ноутбуке или компьютере теперь без провода. Запомните, джойстик достаточно мало маломощный, поэтому его хватит ну, часов на 7. Я думаю, я в следующем видео покажу устройство, через которое можно подключить его именно к, ну, к, ну, к компьютеру, у которого нету блютуса. На ноутбуке-то есть Bluetooth, а на компьютере нет.